Но сегодня наука начинает менять свое мнение. Подтвердились мысли нашего гениального Циолковского. Рядом с нами живут невидимые эфирные существа, плотность которых значительно ниже плотности привычных нам биологических форм. Почему вот эти старые дома, у них постоянно творится паранормальное? Dark Ghost А перед просмотром видео хочу порекомендовать вам канал команды The Rush. Команда, которая родилась в период пандемии 2020-го. Они пересмотрели кучу каналов на тему заброшенных, мистических и необычных мест. И решили пройтись по их следам, чтобы проверить так ли это все. Возможно, заброшенные объекты это всего лишь пустые коробки. А возможно, это полный тайн сундуки. Поэтому канал команды The Rush приглашает вас проверить это все вместе. Подписывайтесь на канал The Rush, и вы узнаете все тайны заброшенных мест. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Я снова на болоте. Вот э, взял с собой сегодня EGF, как и обещал. Вот он там стоит. Вот мой EGF. Вот. Кто, друзья, не смотрел видео про болото, посмотрите. У меня на канале. Ссылка будет в описании под этим видео. Так что сегодня я собираюсь запустить квадрокоптер. Пока что тихо. Не знаю, пока что ничего не было, кроме того, что ко мне птица сюда залетала. Вообще в, в, в палатки вот, вот А так пока что тихо. В общем, все, сейчас буду подготавливать квадрик и ждать паранормальной активности. А после проведу сеанс ЭГФ. Вот, друзья, только сейчас началось. Вот Охереть меня этот звук никогда не забыть Вот твой Он реально жуткий Я знаю что я сейчас сделаю И я попытаюсь пофотографировать со вспышкой Может возможно что нибудь и сумею запечатлеть Сейчас я вынесу этот, эту камеру на улицу Сейчас Буду пробовать Сейчас я ничего не вижу, потом посмотрю Так у меня еще есть идея Смажем, блин, блин, блин. Если честно то я здесь ну в данный момент я сейчас ничего не вижу нужно будет все фотки потом посмотреть так еще раз пробуем Собираюсь запустить квадрокоптер с фонариком Вот я тут подготавливаюсь Сейчас буду цеплять вот этот фонарь К квадрику Первое испытание Не знаю что из этого получится Не знаю, я думаю что этого фонарика мало Нужна вообще, по, -по хорошему вообще нужна ночную Вообще ничего не видно. Я только вижу фонарики, которые горят. О, НЛО. НЛО летает. Камера с ночным режимом. Это все, этот фонарь. Даже если большой туда прицеплю, все равно будет. То же самое. Интересно, я не, не распугал этих сущностей на болоте? Пока их не слышно. Нет. Нет. Ну все, друзья, тогда ну, возвращаюсь я в палатку. Буду ждать такой более-более серьезной активности. И уже тогда буду проводить сеанс эгф Так, все, я думаю, что на этом эксперимент мы закончим с фотками. Позже посмотрю. Сейчас буду, наверное, приступить. Началось. Я их, походу, разозлил. Все, эксперимент заканчиваем Будем сейчас приступать к сеансу эгф Так друзья, начнем сеанс эгф Здесь кто-нибудь есть из мира мертвых? Нет. Комары, кстати, сегодня не так предстоит, как в прошлый раз. Нет. Перекрываю ходить. Здесь кто-нибудь есть из мира мертвых. Сейчас бувай. Не знаю, слышно было или нет? Зашел. Здесь кто-нибудь есть из мира мертвых? Кто здесь? Кто? Я человек. Как ты вторгся в наш мир? Через специальное электронное оборудование Вы можете со мной пообщаться? Вы можете сказать, кто выл и кто воет на болоте? Зачем? Мне нужно знать, кто воет на этих болотах и почему это происходит ТЕБЕ ОПАСНО Не опасно здесь находиться? Кто это выл? Вы можете сказать, кто выл? И кто воет на болоте? Лярву. Так это же астральные паразиты Демоны это паразиты Вы много не знаете Что именно я не знаю вы можете сказать? Можете сказать, что именно я не знаю. Эти сущности опасны для человека? вы еще здесь? вы еще здесь? It's not, it's not. Вы еще здесь? Вот друзья, со своей э, деятельностью я узнаю много чего нового Я как бы о астральных паразитах э, многого не знал вот. Но сейчас я кое-что прочитал Есть и астральные паразиты, они присасываются к нашему телу, но не к физическому, а к тонкому и питаются его энергией Они не злодеи и лично против нас ничего не имеют Им просто хочется кушать Ну, то есть, э, питаются наши энергии Еще здесь написано Кто-то скажет, выдумка сказки Ну что ж, до поданного времени так считали и ученые Но сегодня наука начинает менять свое мнение Подтвердились мысли нашего гениального Циолковского Рядом с нами живут невидимые эфирные существа Плотность которых значительно ниже плотности привычных нам биологических форм. В течение трех лет итальянский ученый Л. Бокне в своей лаборатории проводил наблюдение невидимых селе эфирных форм жизни. Ничего себе. Новейшая аппаратура позволила получить. Ошеломляющий результат и фотоснимки Стало ясно, мы живем среди огромного количества невидимых живых форм Итальянцы называют их критерами Реальность этих живых существ лежит за порогом чувствительности человека, чело, э, ч, человеческого глаза Чаще всего они фиксируются приборами в темное время суток Инфракрасной и ультрафиолетовой части спектра Впрочем, иногда датчики слышат и чувствуют их температуру Вот они, не знаю будет вам сейчас видно Вот так они выглядят а Дальше, не менее интересный результат получили недавно наши Так, недавно наши отечественные исследователи, академик и его сотрудниками были получены снимки тонкоэнергетических образований связанных с человеческой жизнедеятельностью Их называли кластерами На фотографиях хорошо видны не только сгустки энергии, выделяемые человеком во время сильных переживаний но и тонкоматериальные паразиты, внедрившиеся в тело человека вот это да. Часть из обитателей тонкого мира создаются нами самими а Наше воображение, сильные, сильные эмоции и мысли Нервная обстановка, болезненные эмоции, неосторожные и нечистые мысли создают и соответствующих астральных тварей Мы уже не раз говорили об инфо информационных свойствах вещей в помещении Так вот Квартира не только обладает способностью запоминать мысли и чувствовать своих жильцов Ее энергетика может привлечь и чужаков по закону подобное к подобному К ней будут притягиваться посторонние невидимые сущности Хорошо, если в, ваш, в вашем доме постоянно прописаны положительные эмоции Пришельцы только усилят благоприятную атмосферу и, ну, это, то есть, я так понимаю, что имеется, имеется, в виду то, что мы называем домовыми, вот эти сущности, вот, которых тут обозвали пришельцами. Вот, они как бы защищают наше жилье, наш дом, нашу квартиру от сторонних сущностей, которые собираются прийти там, допустим, не знаю, высосить из человека всю энергию. Так. так вот, почему вот эти старые дома, в них постоянно творится паранормальное Я так понимаю, что из-за этих паразитов и то, что все вот эти сущности, которые выходят на связь даже по ЭГФ возможно, я, я точно не могу утверждать, возможно это и есть те самые астральные паразиты как они вообще могут воспроизводить звуки, если они живут на астральном уровне? То есть невидимый нам уровень, как уже описывал здесь, в Википедии, то что у них плотность, плотность их вот этой оболочки, не знаю, там энергия, намного меньше, чем у живых существ. То есть мы не можем их видеть. И в то же время я вот дальше читал там, что, да, они могут воспроизводиться То есть визуально они могут показаться И также, что они могут воспроизводить вот эти звуки Получается, что полтергейст, демоны и вообще вся вот эта паранормальщина Это и есть астральные паразиты? Вот как бы вот мучит меня вот этот вопрос Я вот поэтому сейчас и пробовал снова запустить э, ЭГФ вот И мне никто сейчас не отвечает Будем еще разбираться, узнавать Буду больше как-то акцентироваться на вот этих астральных паразитов Потому что это реально мне даже стало интересно Ну и а на этом все, друзья Спасибо за просмотр и всем пока